но no, всем welcome, от снова я на этот раз я нахожусь на гана небольшой такой деревне лыжный, вот у меня тут сноуборд катались мы сегодня тут на лыжах сегодня хороший закат я решил поснимать такую деревушку здесь немного Очень красиво выглядит. Конечно, стабилизация, извиняйте, фиговая, потому что иду по лестнице вниз в этих ботинках. Но ничего. Тут какая-то вот река. Кстати, данная деревня славится с вами скажем так, ансенами. Здесь сероводородные ансены. Да, везде везде пахнет тухлыми яйцами. Вот такие вот лед тут. Видите, а вы говорите, снега нет в Японии. О, блин, сугробы. Таких сугробы навалило, елки-палки. А вот, кстати, это вот самый главный ансен у них. Вот вот, вот это вот, коричневый. Тут и иностранцев много. Вот он, вот так выглядит. Тут всякие сувенирные лавочки. Тут вот такая вот улочка. Тихая. Тут вот большое какое-то здание непонятное, Хот отель наверное какой-нибудь. Сейчас уже вечер, мы идем сдавать арендованное оборудование. Поэтому я тут немного только поснимаю. О, тут тоже интересны всякие вкусняшки. Фукия какая-то. Не пробовал, честно, не могу сказать, что это и какой на вкус. Тут вот прямо у них так, кухня. Такие вот магазинчики здесь. Алкогольный магазинчик. Тащи нужная вещь, без него никуда. Вот даже, кстати, красивый. Дом такой вот. Вот в новогоднем стиле оформлено, прикольно. А, да, иностранцев тут много. Видимо, известное место. Сейчас, сейчас скажи, как называется. Здесь на, на люках написано. Вот. Надзаво онсен. Были, здесь были 18-е Олимпийские игры. Зимние Олимпийские игры 1998 года. В Нагано. Да, вот. Вот тут вот тоже, кстати, красивый такой вот райончик, тихий, спокойный. народу правда, дофига. Щабу-щабу, вот. скияки. О, А, ясно. У мне сказали, поторопись, а то там уже, говорит, сдают, а время уже подходит. Ну, видимо, да, надо бы поторопиться. Ладно, оставшуюся часть я сниму вам после того, как сдам. Мы продолжаем мы продолжаем. В общем, вот такой вот здесь интересный здесь городок небольшой. Здесь, в принципе, очень много баров, разных ресторанов, кафешек и так далее. Ну, типа Олимпийская деревня. Вот, в Олимпийской деревне здесь, в принципе, много чего есть интересного. Но, правда, с тех времен, это там какой 98-й год, да, то очень давно было, практически 20 лет назад. Вот, в принципе. Мелдаш сохранилась, ну, точнее, не у меня, а у этого у чувака там одного самое такое ну пропуск такой интересно то есть не пропуск даже как кейс под пропуск чтобы не потерялся до да, 98 год вот поджопники продают вот на чем надо кататься велки палки ты мы мой... фигней страдали лыжи сноуборды берешь поджопник вперед и он с этой с горы на, на поджопник. Во. Ходит, видимо, после бани в традиционной обуви. Вот это с нашей компанией двое. Здесь, в принципе, вот дегустацию проводят, видимо. Он надеется, что они купят, а они не хотят покупать. Это магазин алкогольный можно наверно там и пиво не купить или вино в принципе в этих местах вино очень вкусное тоже бывает Ну не все конечно частично бывает а вот тоже неплохо так сделали красиво деревья там такая густые вот, и слив воды вот чувак набрал тут кучу баночек пойдет потом сдастся в японии они, ну прилично стоят голодные люди на самом деле очень интересно как бы погулять вот так посмотреть здесь со времен наверное 90-х или даже там 70-х мало что поменялось ну, кроме машин машины наверное только меняется все дома, все, все вещи, все то же самое. Все старое, все такое потрепанное немного. Но в принципе, выглядит неплохо для своих лет. Сейчас я покажу наш отель. Здесь находится наш отель. Сейчас такой запах сероводорода здесь. Вот такой вот наш отель. Там как бы вот вход здесь есть, да? Но мы заходили здесь. У них тут, как его называет, ресепшен. Такой вот стол интересный, старинный. Кондей тут что-то сушится непонятно. Тут всякие видики, шмидики, DVD. В общем, не знаю. Телевизор, правда, тут он что-то немного такой хреновенький уже, с, полос, с полосами. Ну, всякие книжки, тут манга, Все старое. В пыли, правда, тут все. Вот очки тут всякие вещи личные, это хозяев. Да. Там вот у них типа склада находится. Да. Говорят, о, как. Барахло их не лежит. Вот, как видим, здесь давно пыль не вытирали. Ну, видимо, не до этого отбоев от клиентов нет. Здесь находится карта. Ну, тут они готовят что-то Сейчас мы тоже пойдем что-нибудь перекусим уже вечерком. Может быть, что-нибудь попить купим, может, не будем. Но, в принципе, вот, будем отдыхать. А завтра уже решим, что куда. Вот. Ну Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, а я с вами увижусь в следующих видео. До скорой связи.